Привет, я Питер Динклейдж. Картины, которые вы увидите, могут заставить вас отвести в сторону глаза, но это то, за что вы платите каждый раз, когда покупаете мясо, яйца и молочные продукты. Познакомьтесь со своей едой. Животные на фермах чувствуют боль и страх, точно так же, как животные, которые живут у нас дома. Несмотря на это, они каждый день подвергаются ужаснейшему насилию. Эти индейки, которые родились для мясной индустрии, вмещаются в маленькие бараки, где еще десятки тысяч других птиц. Они вынуждены жить в собственных экскрементах. Их кормят антибиотиками и изменяют их тела так, чтобы они росли с неестественной быстротой из-за чего впоследствии у них часто не имеют ноги, не выдерживая аномально огромного веса тела. Курицы используются для производства яиц и содержатся в очень маленьких клетках. Для того, чтобы доставить их на бойню, рабочие хватают их за чувствительные крылья и ноги и заталкивают их в коробки. На бойне их подвешивают за ноги и перерезают им горло. Обычно они находятся при этом в полном сознании. Свиньи в промышленности получают много лекарств и антибиотиков для стимулирования роста, что очень часто приводит к разрушению их внутренних органов и ног. Самки свиней используются для размножения и проводят большую часть своей несчастной жизни в настолько маленьких клетках, что даже не могут в них развернуться на месте. На скотобойне их подвешивают за израненные ноги и перерезают им горло на глазах у других свиней, пока они находятся в сознании. На современных фермах к коровам относятся так, как будто они машины, которые производят теленка за теленком, чтобы у них не прекращалось вырабатываться молоко. Телята испытывают огромные страдания, когда удаляют их чувствительные рога. Постоянное оплодотворение и антибиотики вместе с тяжелыми условиями жизни вызывают у коров болезни и травмы ног. Некоторые становятся инвалидами. Рыбы чувствуют боль точно так же, как и млекопитающие. Когда они оказываются на воздухе, они не только задыхаются, они страдают от перепадов давления вне воды. Изменения снаружи могут вызывать выдавливание их желудков в сторону рта. Рыбы на фермах по их разведению проводят всю жизнь в загрязненных загонах. Большинство страдает от болезней, изнуряющих ран и инфекций, вызванных паразитами. Как вы видели, когда вы платите за мясо, яйца и молочные продукты, вы платите за жестокость. Для вас это всего лишь трехминутное видео. Для них это вся жизнь. Пожалуйста, выберите веганство.